Здравствуйте, по вы уважаемые, вы любители ледных видов спорта. Записываем вам ролик ⁇ Страшная гора ⁇ У меня ученик очень боится летать у этого склона, но скрипя зубами летит. Даже вот сейчас орлов нашел. Сейчас мы поздоровимся с орлами. И он вам покажет образцово показательный пролет вдоль рельефа, сцепив зубы, сжав, там, не знаю, кулаки и так далее. Сегодня интересно то, что Пик де бюр затянул таким слоем облачности. Полностью вершина вся. Вот, кстати, птичка. Вот одна выше, одна сбоку. Вот он, красавец-орел. Только что мы с ним скоростью меньше. До его уровня сейчас поднимемся. Вот он, Басурман. Оп. Ой, скорость потерял немножко. Ой-ой-ой, их тут табунами. Смотрите, целая стая. Видимо, молодняк учит летать. Нет, ну мы так подальше от них держимся, потому что, на самом деле, негоже не, не их пугать. Вот. Но они, на самом деле, быстро достаточно нас по высоте уделывают. Даже не смотрят. А, ну правильно, я на пятом закрылке парю. Переставляю закрылок на плюс 5. Ну, теперь посмотрим, орлята, кто круче. Этих двоих мы уделали. Оп. Эти. Эти выше. Ну и вот так вот все вем стаи. Спокойненько в правой спирали. Мы с правой. Какой-то один орел придурочный, в левой. Вот смотрите, вот нарушитель. Вот эти двое хорошо себе ведут. А вот этот на встречном курсе с нами. Двоечник, а ну перестройся. О, и слушайте, он меня слушается Друзья, посмотрите двоечник перестроился Офигенно Вот это да Вот это случайно получилось Друзья, я не планировал в этой стае Прям э, съемку делать Потому что я как раз хотел показать Как Григорий у меня Мужественно на этих скалах парит Вот у него неделя отлета она обучающая И он тут достиг Неплохих результатов, но видите, тут нечаянно повстречались с орлами. Оп. Ай, красота! Ай-яй-яй, у меня даже слова кончаются. И они нас не боятся, видите, такие вот высококультурные орлы. Другие бы, не знаю, нагадили на физеля что ли, там, безвредности. А эти нет, летят, тренируются. Вот зачем они, интересно, это делают? Представляете, вот ладно мы, но интересно. А ничего, вот они висят, висят, жатвы же нет. Видимо, просто от любить к полётам. Я видел, как однажды вороны крутили петли, бочки. Вот реально динамик. Ворона фигак всех фигур высшего пилотажа запигачила. Вот, и так, такая довольная. То есть ей очень понравилось, видимо. Так, все. Тут уже можно в облаке посталкиваться с орлами. Не будем этого делать. Так, ну что, Лизь твоя ручка забирай разгоняйся до 130 ну и друзья смотрите какое несгладимое мужество присутствует у гриши ближе к скалам ближе ты уже можешь я тебе верю ну и в конце концов я же с тобой лечу мы же не хотим это на реинкарнацию поэтому друзья так как я не хочу на реинкарнацию то мне приходится учить вот так вот видите он полностью самостоятельно уже летит мы вчера гоняли по скалам, и, в принципе, я результатом доволен. О, скалы страшные, ручка вот, видите, я ее не трогаю, ближе к скалам, ближе, не позорь меня. О, так, хорошо, достаточно, убирай крен, отлично, и так максимально приходи. Умение работать у рельефа, друзья, крайне важно, потому что, если будешь плохо работать у рельефа, не сможешь набрать высоту а не сможешь быть, набрать высоту, будет еще страшнее, чем сейчас. Поэтому за эту неделю Григорий понял, что лучше делать то, что говорит инструктор, и ничего не бояться. Вот. И, и, это самое важное. Ой, какая красота. Но сейчас мы одним глазком, я взял ручку сейчас, молодец, отлично. Одним глазком заглянем на, на северную сторону Пильдебюра. Я вам, может быть, покажу горный аэродром. И после этого мы красиво полетим домой. И опять же Вересковые поля я хочу вам показать. Тоже очень интересное место. У меня почему-то планер не в ту сторону летит, куда я хочу. Ветер у нас чуть-чуть южный. Сейчас ротор. Ну и фиг с ним. Мы не боимся ротора. Трясет только. т т т т т т т т Вот это да. Вот это нас сюда вниз. Видите? Ничего страшного так у нас вот это вот все наш горнолыжный курорт вы его все прекрасно знаете так а я сейчас вам покажу а я вам покажу сейчас э, аэродром горный недавно мы туда летали даже ролик э, я смонтирую до этого горный аэродром мы сейчас просто посмотрим как он изменился за непродолжительное время оп так вот это вот мне подсказали знающие люди друзья Сейчас я носиком покажу. Вот это вот озера. На самом деле места, где собирают воду для э, пуш, работы пушек. Вот этих ледяных, которые потом будет лед делать. Вот этот вот э, постройки вот этих в стиле 70-х гостиницы мне не нравится, Мне нравится вот куда крыло показывают. Вот там более красивое у нас местечко есть. Так, ну что? И теперь вот они красивейшие поля. Вересковые. Но я не знаю, мне кажется, что это Вереск. Вот кто ботаник у нас на канале есть, друзья, давайте я сейчас поближе подлечу. И вы мне рассмотрите повнимательнее и скажете, все-таки Вереск это или не Вереск. Ну, он безумно красиво смотрится, такой красненький. С правого виража такого спекирования, как? Дуну в этот вереск. Ну, в смысле, Дуну не физически, а поближе. И тогда люди, разбирающиеся вирезки Смогут такие Нам помочь Так, все снижаюсь Вот смотрите, друзья, как это растет Оп Вот. Ух, только трясет как. Вау! Это изолента у нас отклеилась Видите, какой хороший планер если на нем летишь слишком быстро, он отклеивает изолентую и орет. Вы что, идиоты, делаете? Ради какого-то вереска столько высоты потеряли. Так, ладно, вереск вереском. Я вам обещал аэродром. Я, друзья, сам этот аэродром не могу найти каждый раз. Каждый раз пролетаю и туплю. Где же он? Знаете, я сейчас сделаю круг. А вы в комментариях кто-то напишет первый же, кто увидит. Вы смотрите, ну точно туплю нету. Был же аэродром. Смотри, ты видишь аэродром? А, все, вижу. Вот крыло в него показывает как раз. Точно, вот, друзья, полоса. Мы просто над ней были. Вот сейчас крыло показывает колдун. Представляете, вот это горный аэродромчик. И на него можно приземлиться. Сейчас пониже еще пройду. И недавно мы прилетели, была куча самолетов. Что они там делали в этом, на этом аэродроме, я не знаю. Я ни разу здесь самолеты, друзья, не видел. Поэтому для меня это... Просто праздник и подарок. То, что мы сейчас наблюдаем. Да. Ну что, посадка. Можем по полосе наверх пройти, сделать проход. И с, лев с левого разворота уйдем в долину. Ну, друзья, смотрите, что может планер. Я сейчас имитирую заход на посадку. Типа я приземляюсь. Даже, наверное, чуть я сбоку от полосы пройду, потому что иначе полосу вам будет видно, мне это не интересно. неинтересно, полосы не будет видно смотрим я хоть посмотрю, как это устроено я лечусь мордой в, в гору, как вы видите скорость 200 о, самолетики. вот они подо мной скорость 150 ну, я так, все могу, конечно но, но уже боюсь то есть везде я здесь схожу, у меня же нет двигателя, Все моя энергия это запас скорости, сейчас она у меня 120. Ну, приземлились, тренировались, видимо. Вот, мы к ним снизились, очень красиво прошли. Я, в принципе, на него могу приземлиться, если надо. Ну, и ну, посадка, естественно, идет в гору. Вот. Шанс всего один, как вы понимаете. Планер наш опять будет, скорость 200 сейчас. Но я специально такую скорость сделаю, чтобы вам над полосой пройтись, опять же вереск показать. О, о, вот он вереск. О, класс получилось. И вот она полоса. На аэродроме. Видите? А самое интересное, а долетим мы сейчас до дома или нет? Как вы думаете? Я честно говорю, не знаю, сам. Сколько высота? Высоты-то уже ни хрена нету, домой пора. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что? Мотор, я Не надо мотор, до мотора еще. Мы еще пошалим. Так, только шали здесь, здесь лэп. Да. Лэп? Лэп не нужна. Друзья, вот часть горолыжного курорта, я вам категорически рекомендую, она более красивая. зачем мотор выпустить? Так, что за херня такая, зачем мотор выпустил? Шайзе, выключай теперь питание мотора закрывай топливный кран. Друзья, вот почему нужно быть внимательным, потому что некоторые особо одаренные ученики умудрились э скрыть предохранительную задвижку, которая закрывает двигатель, не дает ему выпуститься, причем это аварийный подъем, то есть для обслуживания двигателя. Вот он умудрился крышку поднять и нажать на тумблер и выпустить не мотор. Зачем-то. И мы, конечно, просрали всю высоту, которая у нас была. Вот теперь вот вечер перестает быть томным, долетим мы или не долетим до аэродрома. До этого долетали. Несмотря на нагнетаемую Ай, атмосферу. Только я тебе похвалить хотел. Били Бери ручку. Лети по прямой уже. Ладно, не, не, давай, ты лучше скажи, как тебе полеты здесь. Вот камера слева. Можешь что рассказать. А? Шеперный, нравится? нравится? Красивый, да. Страшно? Особенно, когда... через ну лети тогда вдоль склона, на тебе ручка, скорость 130. ой ой ой ой Вот так, друзья. Одно движение. Я теперь, по крайней мере, буду. Ну Главное, что я про этот тумблер рассказывал, что его трогать нельзя. Ну что ж, высоты у нас на пределе. С прямой, скорее всего, хватит зайти. Плюс у нас еще два облака вот этих должны придержать нас. То есть потихонечку, полигонечку пойдем домой и заснимем посадку. Вы все увидите, как, как же мы на какой высоте дохромаем до аэродрома. Ну перевальчик прошли на Боровяк, можно сказать. Еще чуть-чуть и пришлось бы идти, обходить. Соответственно, удлинять не линию пути. Вот да. такая вот эгигей. Сейчас вот так по прямой. Горку впереди ты уже не перелетаешь по высоте. Вот поэтому вот таким курсом. Вот. Уйдем в долину и по долине дотянем до аэродрома. Сколько можно найти себе приключений одним тумблером? А? Под нами город Вейн, в котором мы закупаем продукты. Магазин наш суберу, как раз из-под горы выполз. И до аэродрома осталось совсем чуть-чуть. Аэродром наблюдаешь? У нас происходит вечный квест найти аэродром. Если обычно это есть время, то сейчас времени нет. Правее возьми, вот видишь, цепочка холмов идет лесистая. Вот если ты по этой дуге холмов пойдешь, как раз придешь на аэродром. А холмы тебя чуть придержат. Сейчас это уже будет важно, что высоты нет совсем. Продолжаются приключения. Григорий считается, что вот, вот этот аэродром наш. Но кто смотрит канал Мечта Летать, знает, что не он. так аэродром не выглядит наш крестом. Это аэродром Аспермонт, который южнее нашего аэродрома. Где наш? Вспоминай. Сейчас идем. Пойдем. По речкам иди, в любом случае поворачивай налево. Ну какой-то нам не нужен, он нужен наш. Все. Аэродром <соцентрический> найден. Летим. Вот он, вот он. Да, нормально. Прилетаем даже с запасом высоты. Все в порядке. Скорость 120. Я тебя закрылок, переставляю на позицию 10. Тремирую планер на скорости 120. И я выпускаю шасси. Оп, шасси вышло. Хорошо аэродром осмотрели возьми левее что посмотреть аэродром чтобы никого там нету полоса чистенькая ветер отсутствует поехали вправо и все заходи по коробочке Не забудь свои ориентиры это вот эту нашу э, ферму и карьер я тебе не мешаю 110 120 Рука левая на воздушном тормозе, по моей команде его выпустишь. Она прям лежит, все. Чтобы ты закрылку ему потом не перепутал. Поворачивай направо. Друзья, почему важно на тормозе держать? Потому что вот есть еще закрылок, и слишком... Вот если ты в последний момент начинаешь нервничать, что-то хватать, можно схватиться за закрылок и вместо тормоза выпустить закрылок. ручки совершенно разные по цвету. Но за парки сами понимаете. Попробуй сейчас выпустить тормоза полностью, выпустите, потому что мы высоко. И целься на свой ориентир левее немножко, вот я правее него окажусь. Вот тормоза вышли, друзья, травят высоту, скорость держим 120, хорошо. Можешь тормоза закрыть и теперь вправо поворачиваем. Хорошо. Отлично спокойно хорошо спокойно они видишь качаются вот так вот чуть под закрой их вот так сделать вот, вот вот вот хорошо вот в таком положении где-то и все рукой прям держи потому что они пытаются качаться да не я их качаю а тебе а это у них есть сопротивление хорошо и поехали направо давай давай, давай уже пора Чуть таким курсом потом направо подвернешь то что не попали на ось но не страшно Добудем. чуть добавь тормоза тормоза добавь то видишь перелетаем полосу хорошо ведь все закрыла катал поставлю все тормоза полностью выпускаем немножко снизимся хорошо и теперь немножко уменьша уменьши уменьши уменьши вот так оставь все забри крен убери хорошо я взял Саня, тебе еще рано но в целом зашел хорошо что ты говоришь было... ну да немножечко вот что, ты у ну, тебя за, за скукожился немножко но в целом нормально вот. можем могу тебе даже как бы поздравить что ли с успехом сейчас мы тормозим Оп. Оп. Доволен? Да, доволен сегодня Фу. Не, не <laughs> Вот такой, даже. друзья, поучительный полетик получился Друзья, все-таки я не виноват вот крышечка открыта, вот теперь активирован вот этот тумблер, который позволяет, например, поднять мотор, видите, оп, вот, и он поднимает, вот, он не фиксируется, он подкруженен, вот я сейчас убрал, закрыл крышечку и все, то есть, но в полете, если крышечка открылась и кто-то жопой или чем-нибудь еще нажал на тумблер, то, естественно, двигатель поднимется, а основная же система здесь активации мотора, то есть, здесь есть тумблер, так. Вот такой, включить питание. Сейчас загорелось 29 литров топлива, 30 градусов температура двигателя. И теперь, если я перепищу вот этот тумблер, вот так, и раз, и вверх, то заработает насос, во-первых, топливный, во-вторых, поднимется а, двигатель. И будет включено зажигание, де-факто. И мне останется нажать только на кнопку вот этого стартера. То есть система очень мудрая, хорошая, но, видите, иногда да, но там... косяки получаются. Я не виноват. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов.